Добрый вечер! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы с вами допечатаем таблицу простых слогов. ымтёль. Слог по-корейски. Слоги в корейском могут состоять из одного, двух, трех звуков. А буквенных обозначений на письме может быть два, три и четыре. Вот вчера мы с вами видели, что один слог... То есть, согласный и гласный звук могут обозначать целое слово. Вот, и мы уже начали. Ну, честно говоря, эту таблицу я для себя переделал немножко попроще. Попроще. То есть, все буквы, которые пишутся шестью только у нас гласными, да, вот э, ТИЮТ, например, шестью только. И все у нас есть такие же, да буквы наши наз, названия сам еще шестью заб... вот как у нас тигит пишется только с шестью это а то есть та то то ту, ту ты и ти также т да у нас тигит тигит тоже пишется только с шестью тя тьо тьо тю, ти ть, ти И буква у нас ЧИТ тоже пишется с шестью. ча тьо тю, чу чи ти А потом здесь у нас еще это взрывная тоже. А потом здесь у нас из взрывных. Есть кюг uh, и тхиит. Они то пишутся тоже не со всеми. Здесь добавляется у нас еще кё, ка, ко, кё, ко, ку, кю, ки, ки. И тит пишется. Добавляется у нас. Тоже одна вот здесь. Та-то-то-ту-тю-три-ти. Тоже взрывной согласный. пи Тоже взрывной согласный. Он у нас тоже со всеми десятью пишется. па пя по пьё, по пю пи пи И допечатаем мы нашу таблицу. Допечатаем. И на этом у нас э, эта таблица можно даже и распечатать, повесить, чтобы пописать, потренироваться, потом повесить табличку эту, и все будет хорошо. Следующее у нас... Просто я писал не по порядку в тетради, чтобы легче было запомнить. да, вот э, гласный. Порядок гласных я изменил. То есть я сначала написал все шесть, которые, э, которые со всеми точно шесть, а потом уже э, дописывал. Ну, может быть, и так и лучше. Я не знаю, как будет вам, будет вам удобнее. Но вот что касается самого порядка, наверное, все-таки порядок нужно соблюдать вот такой. Потому что это, наверное, какой-то уже <coughs> устоявшийся порядок вроде, вроде алфавита. То есть сначала идет киюг, нин, тигыт, риль, мим, пип и так далее. Вот, потом идут у нас. Э, потом идут взрывные, э, согласные, а потом, а вот еще у нас хит, э, да, давайте напечатаем. По раскладке она у нас вот здесь, и также мы будем печатать а Она у нас, она у нас печатается. Сейчас посмотрю тоже, по-моему, со всеми. Да, она у нас тоже печатается со всеми. И вот мы спокойно, это у нас английская М, на, у меня на раскладке мягкий знак. И спокойно печатаем. А, остается нам только запомнить гласные. Следующее у нас О, Хо, потом у нас... Хё. Так, где у нас это хе? Так, потом у нас что идет? Потом ху. А хе, Цифра 4. Так, ну, раскладка, по крайней мере, у меня написано на бумажке, все расчерчено, поэтому, поэтому все удобно смотреть, как, где какая буква. Дальше у нас идет УМ, ХУМ, ХУМ, ХУ. потом у нас идет ХЮМ, ХЮМ, ХЮМ. вот замечательно а теперь у нас пошли э, согласные смычные они называются у нас э, мы еще не доделали на название полностью потому что там у нас было немножко немножко было у нас там заминка небольшая была вот в раскладку мы печатали и не доделали здесь, потому что так мне не удалось напечатать. Честно говоря, мани приложу, как печатать. .음날. Вот здесь нужно в этой букве да, написать ти-Ит. То есть вот эту же букву надо написать внизу, под буквой И. Но она там не печатается никак. Также в этих буквах. но ну, вот, ХИТ у нас напечаталось. А дальше нам нужно еще было все смычные. Смычные это у нас к -ты -ти. то есть с усилием которые произносится, они называются санки сан тиггид сан пийп сан шиот сан то есть точно так же как как вот эти буквы до да, наши точно так же только сам прибавляется это вот где-то я по-моему даже это уже печатал а, вот же они, мы же их уже печатали, извините. Да, вот. сан ки Сан-Ти-Гыт, пи рыб щи от и сан ти То есть надо опять же вот эту букву здесь напечатать, что у нас и не получилось. Ну и э, ладно, может потом когда-нибудь мы поймем. Так, и давайте дальше напечатаем э, таблицу, собственно. С этими уже согласными. С этими согласными то же самое. Двойная. Это у нас нажимаем два раза, да? И потом А. К. потом у нас шесть кя ка, кя тут у нас было просто ка кя а тут у нас ка, кя и так далее печатаем два раза нажимаем где у нас киёк так теперь о нам надо ко Ку, к, к, так, где у нас у, так, к, потом к. Да кю. дальше кы и ти ой. Так, замечательно ка тя, ко, тю, ко, кю, ку- кю кы ти. Дальше поехали. Теперь у нас тут э, почему легко запомнить, э, потому что видите, как, где у нас буква тет, да, она у нас тоже с шестью. Также и, э, также и с, э, смычный у нас са санктивит, да, он тоже у нас э, только с шестью. А, хотя нет, извините, извините. Так, почему-то у меня здесь написано, что нету трех, значит с какими-то он нету. Я, Ё и Ю, а Ю значит есть выходит. Ну, значит есть, хорошо. Тоже этот момент мы уточним, где у нас, а, где у нас Та. Ой, я вот видите, по привычке печатаю, надо надо печатать тут как в таблице у нас. Это у нас. А, нет, тята, она у нас как раз и нету. Только у нас то, где она у нас, вот третья. Так, правильно все, значит. То.. Потом идет сразу то этой буквы у нас нет. Потом идет э, слово, вернее, потом идет ту. И вот вроде как здесь э, у меня написано, что нету нету только трех, значит. Э, Тю все-таки присутствует, но не знаю. И дальше печатаем. Это точно у нас есть. Ты и Ти. Так, дальше поехали. Дальше у нас сам пирыб. Сам пирыб у нас со, абсолютно со всеми. То есть также печатаем, где она у нас. Она у нас где? А, Двойточка русская же. И то же самое. Па. Пя. Ой. Пя. ПО. ПЁ. ПЁ. А что у нас дальше? ПО. Дальше у нас ПЁ. Потом ПУ, ПЮ, а ПЫ, ПЫ, ПИ. Замечательно. Теперь... А сам счет значит, то же самое. Нажимаем она у нас, где английская, N. И то же самое. Са. Только единственное, что здесь, когда у нас с буквами А, да, она тоже со всеми пишется десятью. И когда у нас Я, Ё, Ю, Ю, ан и, и она читается не как с, а как такое мягкое щ ща ща са ща так где она у нас сейчас мы найдем со so. Еще. Так, значит. Су. Потом еще. Су. Сю, вернее. Сю. Сю. Так, а где она у нас? Четыре. Так, дальше. Су. ЧУМ. ЧУМ. Так, где «Ю» у нас? Пять. Так, и дальше «СЫ» и «ЩИ». Вот, и последняя буковка осталась у нас нашей радости, это у нас сантирит. Да. Да, это у нас сантирит. Тут ä, тоже напишется только шестью. То есть, так как она вообще сама по себе мягкая, да. Итак, мы, собственно, у нас звук, ä, či, да, буква ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, Тоже нам, тоже только шестью. Это мы запомним просто. Вот. А взрывная у нас... А, киг, да, киг тоже. Только две добавляются здесь. Это Ю Ю. А, а в ти а, у нас добавляется а, что? Только Ю. То есть здесь восемь, здесь семь. И то же самое, вот, видите, вот эта буква, только здесь вот вопрос еще не ясен. Тоже она у нас, хоть она санктигит, но все равно она повторяет, да. И также сейчас мы будем писать санктигит, вот эту букву. Это санктигит, а это санктигит. Бы, как бы вам не перепутайте мне тоже по звучанию, да, то есть это Сан а это а, вот эта буква сан тигит, а вот эта буква это сан то есть тут не т, а такое чи чи, мягкая, мягкая, средняя между а, т и ч где-то так примерно и вот здесь у нас тоже, только с шестью, потому что она, собственно, и так говоря, мягкая. То есть это у нас ТЯ. Что там дальше у нас идет? ТЁ. ТЁ. Ой. Идти. Вот, наконец-таки доделаем эту табличку. Сохраним ее. Сохраним как. Давайте на рабочий стол, чтобы она у нас туда не пропала. Вот, и эту табличку выложим мы к сегодняшнему уроку, и все будет замечательно. Попишем сегодня, вернее, сегодня нет, сегодня уже не будем писать. На, на следующих уроках еще немножко попишем, повторим. И, я думаю, может быть, к концу недели примемся за дифтонги. То есть осталось всего у нас 11 дифтонгов, и все, у нас все будет полностью, все нам понятно и ясно, практически все будет прекрасно. Вот, корейский язык с нуля каждый день. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.